Всем привет дорогие друзья, с вами VR2004 и сегодня я покажу как же настроить OBS для стрима на youtube или Twitch. итак начнем пожалуй с Twitch. А. открываем собственно OBS все запустил OBS ссылочку на OBS я оставлю в описании для кодирования настройки общие. ну здесь вообще нечего смотреть кодирование а здесь если вы стримите на youtube то ставите cbr стакана и в зависимости от интернета. Если у вас хороший интернет, то, в принципе, вы можете поставить около 8000, тысяч. Ну, Но а если не очень, то ставьте около 3,5, как у меня. Вот. Трансляция. Вот здесь самое интересное. Вот. Если ключ, потом покажу, где достать. Включаем размер низкой задержки, четкое сохранение, файл, автопроводключение. В общем, все это сохраняем. Здесь выбираем, куда вам запись, поставить видео, видеокарту поставить не знал, Если вам нужно поставить разрешение на, например, YouTube, то есть ставьте такое и что-то на ближайшие два. связано с тем, что программа область американская, однако, все равно не понятно, почему они ставили Москву. Здесь задержку опыта получили не ставить, ставите 16 9 а у меня для ютуба сейчас стоит аудио микрофон ставите свой микрофон который вам нужен больше здесь ничего интересного нету. ну и воспроизведение устройства ваши колонки или наушники горячая клавиши здесь вы устраиваете все у тебя здесь есть такая функция как нож мне говорить то есть на самом деле нет что может быть вам понравится это для того чтобы -то играете вам нужно что сказать вы нажмете кнопку и... эти здесь это основные и ключ трансляции. Берем ключ трансляции трансляцией для YouTube, добавить видео, насколько там снимать трансляцию. Ваши трансляции тоже здесь как вот такие Здесь тоже ваши регалки, которые вы можете добавить, дающие активность, Ваша активность, вот, статистика войны статистика войны. ключ вот то, что нам нужно. Жмёте показывать ключ, тоже копируете и вставляете И сюда вставляете, нажимаем, ключ. Всем. Если у вас что-то не совпадает, то сам вам ОБС напишет, что у вас не так. Вы можете это сами изменить. Итак, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь им со своими друзьями. В следующем видео я расскажу вам, как устроить плагины, какие плагины, откуда их скачивать и как ими пользоваться. Всем удачи и всем пока!